для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты 500 555 грамм муки 300 миллилитров теплой воды столовая ложка с горкой сахара 2 чайные ложечки дрожжей сухих чайная ложечка соли и столовая ложка водки соединяем дрожжи и сахар вливаем немножко теплой воды и перемешиваем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 постепенно подсыпаем просеянную муку добавляем порциями и размешиваем чтобы не было комочка когда тесто станет уже таким что его трудно замешивать ложкой высыпаем на стол оставшуюся муку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 Накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на полчаса. Прошло полчаса, тесто начало подниматься у нас. Сейчас мы его немножко обомнем. Для этого смазываем руку подсолнечным маслом и аккуратно обминаем. Долго мять не надо, ну где-то две 3 минутки так, чтобы выпустить образовавшийся в тесте газ. Тесто не липнет к рукам, так как мы их смазали подсолнечным маслом. Низка у нас тоже смазана была, поэтому очень хорошо месить можно. Ну, вот так будет достаточно.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 Поверхность смазываем маслом, чтобы не прилипало. Да и вообще полностью я под всеми смазывала, чтобы тесто не прилипло. И вот так руками прямо превращаем шарик теста в лепушечку. Тесто очень мягкое, податливое, поэтому никакая скалка, ничего не понадобится. Вот так мы разлепили. А затем набираем фарш.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 такой беляшик получается такую процедуру повторяем пока не закончится все тесто все беляши я уже сформировала теперь пойду жарить